Дня доброго. Сделали сайт, установили счетчик, а Саску проверить, чтобы все работало корректно. Можно воспользоваться сторонними сервисами и программами. Например, Screaming Frog SEO Spider, которым, кстати, можно еще проверить ошибки на сайте. А можно не выходить из кабинета метрики, без поиска основных сторонних программ, воспользоваться встроенным инструментом, проверить не только наличие счетчика, но и корректность и полноту собираемых данных. Поехали. В кабинете метрики в левом боковом меню кликаем «Настройка». Прокручиваем страницу до вкладки «Проверка счетчика». Разворачиваем ее. Указываем страницу для проверки. Справки рекомендуют указать рандомную страницу, но это не наш путь. Нам необходимо отслеживать все важные страницы. Страницы формируются по шаблонам. Главная – страница каталога, страница самого товара, информационная страница. Это может быть статья, описание акции, страница компании, контакты и так далее. Значит, нам, чтобы проверить наличие и счетчика на всех значимых страницах сайта, не нужно сканировать весь сайт. Достаточно в поле проверки поочередно ввести URL главной, каталога, товара, новости, акции, статьи. Если проверка покажет, что все хорошо, то на всех страницах такого типа все тоже будет хорошо. А если ошибка, то соответственно ошибка будет на всех страницах этого шаблона. Не показывая наличие счетчика на странице, добавьте к URL вот эту конструкцию и нажмите комбинацию клавиш, показанных на экране. Если в консоли увидели информацию о номере счетчика и действиях на странице, например, PDU, то счетчик работает корректно. Вот в этой таблице приведены основные причины ошибок. Также в консоли будет показано, какие данные собирает счетчик. Например, просмотры страниц или достижение целей. Подробно об этом можно посмотреть справки, ссылка на которую будет в описании под видео. Но нажав на кнопку перейти к отчету, мы сможем увидеть корректность настройки счетчика и фильтров. Данные есть, все хорошо. Если данные не отображаются, то весьма вероятно, что вы установили слишком жесткие правила фильтрации. И пора бы их ослабить. То есть теперь можно, да и нужно, не выходя из кабинета метрики, сразу же после ссылке счетчика на сайт проверять корректность его работы. Остались вопросы? Задавайте их в комментариях. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. С вами был Игорь Буком. До встречи!